Здорово! Привет! А ч без номеров? Я только вчера купил, сегодня получил. Хм, интересно, сколько таких в России? Слушай, братан, кажется, такая одна. Блять, я же ее купил в кредит!